Пожалуй, все самое интересное о том, как мне все-таки удалось пройти Припять профи без смертей. Уж поверьте, это реально. Да, сегодня вас ждут самые жесткие и интересные моменты с прохода Припяти профи без смертей. Разумеется, покажу вам награды, это будет уже ближе к концу. Ну а пока что, да, я играю именно за меда и занимаю именно такие позиции, где шансов помереть меня меньше всего. Например, сейчас ребята стреляют в винтокрыло, а я тупо прячусь. И в нужный момент в подкатах перетягиваюсь за следующее укрытие. Кстати, да, пройти на ноль мне удалось не с первого раза, и один разок я сливался как раз на такой перетяжке. Тогда мне реально не повезло, винтокрыл меня прям за секунду распилил, но в этот раз вообще даже не задел. Переход, переход. Так, это уже следующая перетяжка, за Бей. взорванную турель я должен лечь. Я и прятаться от винтокрыла, он, соответственно, двигается по часовой стрелке, но я просто не высовываюсь. Я промазал. Заодно уши Ресу и, в общем, такая командная работа. В остается одно попадание и его сбивает. Следующий, как по мне, очень опасный этап это седы, а особенно та ситуация, когда они выходят с двух сторон. Капец, при таком раскладе остаться в живых это такое везение. Все, жив? блять. Справа, справа. Я уже брал. Бей! Вы только гляньте, сколько снимает хп одно такое попадание. Да, к сожалению, этого седа я не поборол. Пришлось пойти еще раз. Далее уже все прошло более успешно. Я просто помогал команде, находился позади всех. Это уже третья комната с седами. Последняя. А. Андреав, да не угодно. Ой, куда, куда? не усовьтесь там, чтобы вас без боя не видел первого валим, режем режем все, назад, назад, назад сами завалим, За назад как завалим я знаю, подойдем, подойдем перережем режем но мы переходим уже на болото. На следующий очень опасный момент, когда все сливаются, все трое, и два человека остаются за коробкой. Это специально делается. Потому что места здесь очень мало, и на всех его здесь не хватит. Это вам не сложка, где две такие коробки стоят. нормально, нормально. Давай, Зеленый пойдет тихо тихо, Слева, лево, сзади, сзади метр так право, право, двое Сзади, задний пока не багажник его, потом дальше спектр не он, не пока нету Чару устроил Я не, не нет, буду, будет бомб, тогда, бомб, когда бомб он рпг снимет не тихо но все это еще осложняется игра натометчиками которые позади нас появляются причем в самый неподходящий момент так когда все это заканчивается уже просто на другую сторону коробки перелезаю так уже предпоследний очень опасный момент, как я считаю, это такая комната с турелями здесь приходится. И ботов успевать состреливать еще себя, хилить. Это уже почти самый конец. Двое наших уже пробежали в лифт, сели за коробку. Но мне остается просто выживать, отстреливаться и ждать, когда закончатся эти 17 секунд. Потому что тогда меня просто телепортнет в лифт, и я пройду на ноль. Да. Ну вот мы и на самом интересном, сейчас мы уже на крыше и у меня ноль смертей. Сразу скажу, видео с полным разбором тактики, именно для каждого класса я уже готовлю. Выходит оно уже буквально в это воскресенье, но пока что смотрим... Самый интересный момент именно с прохода на доль. Сказать честно, без такой слаженной команды я бы точно без смерти не прошел, поэтому им особый респект. Да, кстати, они часто стримят, ссылочку на их канал я оставил в описании. Три. Да, вот такой вот жетончик за уничтожение богомола на уровне сложности профи. И, разумеется, нашивка за проход на 0. Сейчас можете обратить внимание также на количество барбаксов и опыта, которые ребята получили именно за проход провки, даже на счастливых часах. И, наверное, самая сладкая – это коробочка, где падает камуфляжик вместе с оружием радиации на пару дней. Спасибо, что поставил лайк. Ну а сейчас новый конкурс на доступ к абсолютной власти, либо тысячу кредитов. Для участия нужно просто подписаться на канал Антохи по ссылочке в описании, подписаться на мой канал и оставить любой комментарий под этим видео. Да, давайте просто поддержим Антоху, подписывайтесь, канал прикольный. И так вот они, 10 победителей на Родон, Охотник навсегда слева, и еще 10 счастливчиков справа, которые забирают скины Охотник на Радон. Всех поздравляю, вам просто нереально повезло, теперь вам остается просто написать мне в личку на ютубе, чтобы это сделать, переходите на мой канал, обязательно в раздел о канале, и справа вы увидите отправить сообщение, вот здесь справа. Просто скидывайте мне свой вк, и мы с вами списываемся.